Впервые для того, чтобы сделать занятия в университете более популярными, было решено ввести единый стиль преподавания. Проводить пары, как рейвы. Садимся! Все садимся! Я не вижу ваши ручки! Вы готовы? Тогда пишем! Эта пара вышка. Эта пара вышка. Эта пара вышка. Эта пара просто вышка. Эта пару вышка. Эта пара вышка. Эта пару вышка. Вышка. вышка. Снова. Вот для безкультурных. Вы готовы не спать всю ночь? Завтра контрольная. Ребята, у вас есть вопросы! Я не слышу, у вас есть вопросы! Очень плохо. Для этого я здесь нахожусь. На экзамене я буду спрашивать. Извините, я форму забыл. Можно? а ты дома не забыл? Это пара вышка Это пара просто вышка Это пара вышка Это пара вышка Это пара вышка Взяли ручку, не вернули Что такое интеграл? Нам сейчас ответит пи <плодисмент> Я врубаюсь на обид, будет вам наука Переверну игру, как Ньютон науку Мне не нужна книжка, я и так здесь шарю Как любой гуманитарий, в хору мураками. Объяснить интеграл, дать пять минут Это лишь первообразная, такой замут Производные её равня, это F от X F большой шрифт от X равно F от X Это пара вышка Это пара Знаете, Если вы смотрите это видео в 2024 году, когда трэп ADM будет таким же непопулярным, как сейчас тектоник, то знай, музыка выходит из моды, танцы меняются, но знания будут крутыми всегда. Учись. Всем привет! Этот ролик был создан каналом Громкие Рыбы. Если тебе понравился, то подписывайся, ставь лайки. В общем ты все сам знаешь. Выражаем благодарность комитету по делам детей и молодежи города Казани за помощь в создании этого ролика. Ставь лайк, если никогда не забывал дома голову. А если ты всадник без головы, то не ставь лайк. Это пара вышка, это пара вышка, это пара просто вышка.